В последние год-полтора, наверное, я слышал и слышу от э, руководителей регионов только критику в отношении энергетиков, в том числе в отношении РАО И, ЕС, и сегодня мы имеем ту редкую возможность, когда можем констатировать, что не, но, несмотря на то, что проблем много и многие из них предстоит еще решить, тем не менее планы, которые мы перед собой ставим, они реализуются. Для Петербурга это важный проект, вместе с тем хотел бы обратить внимание и на следующее. У нас основная задача, одна из основных задач, капитальных задач в экономике – это удвоение объема нашей экономики, удвоение ВВП. Для того, чтобы это сделать в известные сроки за 10 лет, нам нужно за 10 лет в полтора раза увеличить генерирующие мощности. Мы… Об этом многократно уже говорили, и э, так же, как и о том, что недостаток э, мощности является уже сегодня существенным э, сдерживающим фактором для развития экономики. Необходимо начинать строительство новых электростанций, модернизировать действующие, развивать сетевую инфраструктуру. И об этом я сейчас скажу еще поподробнее. Российской экономике, как я говорил, необходим мощный рывок по увеличению использования и атомной энергетики, и гидроресурсов, и угля для производства электроэнергии. В этом отношении обширные возможности представляет Сибирский регион. Однако препятствием передачи электроэнергии из богатой ресурсами Сибири в энергетически дефицитные регионы являются недостаточно развитые, развитые межотраслевые линии электропередач и низкая пропускаемая их способность. Необходимо связать разъединенные электросистемы, в связи с чем следует серьезно рассмотреть возможность строительства линии постоянного тока для переброски пиковых мощностей из Сибири и Урала, а на Урал и даже дальше в Европейскую часть. Для решения этих задач нам нужны крупные инвестиции. Здесь вот Валерий Иванович уже говорил, что надеяться надеется на то, что они придут. Вы знаете, что решения соответствующие приняты. Мы будем продолжать продолжать намеченные преобразования в сфере электроэнергетики, то есть то, о чем наш итальянский коллега говорил, будем продолжать намеченные мероприятия, которые мы называем реформами. Они взвешенно проходят аккуратно. РАУЕС скорректировала эти планы, скорректировала с учетом реалий нашей экономики, и правительство акцептировало эти предложения. Мы рассчитываем, что будут привлекаться как частные инвестиции в ходе преобразования, так и государственные. Государственные инвестиции запланированы, запланированные немалые. Я думаю, что таких средств государства, не думаю, а знаю точно, и энергетики это знают, таких средств государства давно уже на эти цели не выделяло. Но этого тоже будет недостаточно. Ключевым вопросом здесь должны быть... Должна быть понятная и прозрачная ценовая политика на рынках электроэнергии и газа. Поэтому так важно в ближайшее время устранить ценовые диспропорции на внутреннем рынке электроэнергии. В ближайшие дни правительство должно представить мне программу действий в этой сфере. Мы подробно говорили об этом, сейчас эти вопросы дорабатываются. Будет дан ясный сигнал экономике всем участникам рынка, как... Строить свою работу на ближайшие годы, на десятилетия. В заключение хочу еще раз подчеркнуть значение сегодняшнего события. Пуск второго энергоблока Северо-Западный ТЭЦ – это начало реализации масштабной программы модернизации российских энергетических мощностей. Это крайне важно, в том числе и для подтверждения роли России как одного из лидеров мирового энергетического рынка. Я Хочу поддержать наших итальянских коллег. Нам очень важно сотрудничать не только по добыче и поставке на рынки наших традиционных партнеров в Европе энергетического сырья, углеводородов. Нам очень важно развивать сотрудничество в высокотехнологичных областях, в, в энергетическом машиностроении, в атомной энергетике. Во всех тех сферах, которые мы называем сферами высоких технологий применительно к энергетической отрасли. Наше сотрудничество будет развиваться и, уверен, будет развиваться успешно. Я хочу вас всех еще раз поздравить с сегодняшним событием и пожелать успехов. Спасибо.